Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир. И сегодня, 30 марта, я записываю самое главное и важное сообщение в марте 2018 года. Я прошу каждого репостить это видео, передать его другим людям, потому что такая возможность, которая будет сегодня, завтра, то есть по, вот эти два мартовских дня, эта возможность будет единственная в году. Ее больше такой не будет, возможно, такой этой, этой возможности не будет вообще в жизни, которая происходит сегодня. И я своим примером показываю сегодня, что нужно сделать для того, чтобы просто решить свои финансовые вопросы, материальные э, по достижению каких-либо целей. И это можно сделать сегодня только с источником энергии, который э, дает нам бесконечное количество электричества, то есть генератор. И как это сделать сегодня? И я вам показываю наглядно. Заходим на сайт Search Energy. Можно ну, вот так вот сделать. searchchannel.ru Нажимаете на источники энергии. Выбираете ICO в правом верхнем углу. Спускаемся до вот этой графика. И обращаю ваше внимание то, что только сегодня только сегодня в марте до 31 марта 10 рублей стоит 1 мегаватт. 1 апреля будет скачок в 50, то есть в 5 раз. Нигде за следующий рост не будет скачка в 5 раз. Будет в 2 раза в 0,8 раз. Но в 5 раз нигде за всю историю за полгода не будет скачка в пять раз. Поэтому только сегодня вы, 30 марта и 31 марта до 00 Москвы, вы сможете успеть капитализировать, умножить свои материальные средства в пять раз. Только вот эти 30 и 31 марта. Больше никогда. И... Как это происходит? Смотрите, показываю вам свой. Ну, я с телефона скинул, потому что ну, по-другому мне неудобно. У меня на телефоне мобильный банк. У меня на счете сегодня один миллион девятьсот пять тысяч рублей. 1 миллион девятьсот пять тысяч рублей. Я покупаю по 10 рублей акции. То есть, мне нужно раз, разделить на 10. Я получаю 190 тысяч акций. Я могу купить на вот эти деньги, которые у меня есть. 190 тысяч акций, 500 рублей. <coughs> Перехожу на сайт 1 апреля. Акции умножатся в 5 раз. Но даже 1 апреля я их не хочу продавать. И буду продавать после 16 апреля, когда они будут стоить 90. То есть после 15 апреля вернее. Умножая от 190 акций. 190 500 акций. Которые это 1 905 000 в деньгах. Я их умножаю на 90 и получаю 17 миллионов 145 тысяч рублей. Я хочу, чтобы вы просто сравнили эти цифры. Вот прям вот эти. Прям вот так. 1 миллион 905 сегодня и 17 миллионов 16 апреля. Через две недели 17 миллионов сто сорок пять тысяч рублей. Это раз. Второе. Захожу на свой кошелек призм, и э, на обменнике вывожу призмы, с учетом всех там расходов, конвертации. Ну, давайте возьмем восемнадцать шестьсот двадцать четыре монеты. Пусть даже там э, потеряю на курсе доллара, плюс комиссии на выводе, я продам, э, например, по 55 рублей призм. Умножаю на 55 рублей призм. Получаю 1 миллион 24 тысячи 320. То есть 1 миллион 24 тысячи 320 рублей в призмах э, минимум, я получу, делю на 10, покупаю на все деньги акции по 10 рублей. Вот, сегодня по 10 в марте, до конца марта, до 31 числа, до 00 часов. А, получаю 102 тысячи акций. 102 тысячи акций. А, так, это уже можно закрыть. Держу акции до 16 апреля, пока не станут 90. Ну, две недели до 16 апреля. Время ни о чем пролетит, как один день. Я умножаю на 90 рублей. Получаю 9 миллионов 218 тысяч 880 рублей капитализации. 9 миллионов 918 880 тысяч. И представляем, что вот за две недели, то есть я сначала вывел призмы, купил на них акции мегаватт-контракт сегодня, на 18 тысяч призм купил мегаватт-контрактов. И э, что я сделал? За две недели я на мегаватт-контрактах заработал 9 миллионов 218 восемнадцать. 1880 рублей я беру и представляю что я опять их завожу в призм 16 апреля делю на 60 даже пусть я со всеми комиссиями курсами по 65 рублей куплю призм я получаю у себя на кошельке 141 828 призм. 141 848 призм. 828 призм. Я хочу, чтобы вы сравнили цифры. 18 тысяч сегодня и через две недели у меня 141 828 призм. Теперь я хочу вам показать таблицу. Формула расчета призм. И показать вам сколько призм будет у меня сейчас от 10 тысяч монет вот здесь 18 тысяч пишу монет я получаю у меня структура от 100 тысяч монет в структуре коэффициент 277 я сегодня получаю парамайнинга 3000 долларов 3141 доллар за месяц это за месяц я получу 3141 доллар на парамайнинге. Я беру вот эту цифру 141 тысяча, то есть 16 апреля завожу призмы обратно, только уже другую сумму, заработав в мегаватт-контрактах. 141 828. Это больше 50 тысяч монет. Даже больше 100 тысяч монет. Значит, я вот, вот сюда пишу. Я пишу вот сюда. То есть 0,28%. 141 тысяча 828. 141 828. И получаю. У меня в структуре 100 тысяч монет. Больше 100 тысяч монет. Коэффициент вот этот. И я получаю 33 тысячи монет на парамайнинге. 33 тысячи монет в месяц на парамайнинге умножаю на 58 рублей, пусть по центральному банку. Это 1 миллион 914 тысяч только парамайнинга. Осознайте, 1 миллион 914 тысяч парамайнинга. И осознайте то, что у меня сегодня 3141 парамайнинг, да? 3141 умножить на 58 равно 182 тысячи. Где миллион 900 000 стоял рядом и 182 тысячи на парамайнинге. Это я вам показывает, что вы маленечко подумали, что сделать 30 и 31 марта. Но это еще не все. У меня на, в кабинете аватар мегаватт контракты 453 тысячи мегаватт контрактов, и у меня есть валюта эфириум. У кого-то есть еще и биткоины. У меня эфириум 5, 6, 6, 7. Да, давайте. Я запишу эту цифру. Сколько у меня эфириума? 5. Запятая 6,6, 7, 3. 7, 3, двойки. Я их умножаю, нажимаю, сколько стоит эфир. Нажимаю на эфириум. И вижу 22 тысячи рублей. Эфириум просел. Ну, из, ну вот, видим шкалу. Что он. Ой-ой-ой-ой-ой, как просел! И неизвестно, подымется он с колен или нет. Но. Меня это не интересует. Почему? Потому что я получаю с 30-31 марта на 16 апреля за две недели. Я получаю умножение в 9 раз. С 10 до 90. В 9 раз. Осознайте эту цифру. В 9 раз умножение моих капиталов. Я беру эфириум, который у меня есть. Умножаю на вот этот курс 22614. Получаю 128 тысяч рублей, которые я могу умножить в 9 раз. В 9 раз могу их умножить, купив мегаватт-контракты. Умножаю на 9 и получаю 1 153 000 рублей. И мне уже не важно, что он просел, не просел. То есть я продаю эфириум, весь сегодня его продаю по тому курсу, по которому он есть. И покупаю на все эти деньги, на вырученные фиатные деньги, мегаватт контракты. Но жду всего лишь две недели до 16 апреля и получаю в мегаватт контрактах, которые я потом продать могу либо еще подержать дольше, получаю 1 миллион 153 тысячи рублей. Вот такая разница. Это я вам показал, что сделать с эфириумом и что сделать с биткоином, если он у вас есть. Как его умножить в 9 раз за 2 недели. Я вам показал, как приумножить призм и потом вернуть деньги в призм и получать бешеную капитализацию я вам показал с наличными деньгами которые у меня на сбербанке еще раз для тех кто может ролик не сначала смотрел или смотрел в конце как миллион девятьсот5 миллион девятьсот пять тысяч умножить на 9 потому что в 9 раз произойдет за две недели рост и получить 17 миллионов рублей. Купить себе дом, квартиру, машину э, и еще позаботиться о том, чтобы снять помещение в аренду, купить оборудование, станки для того, чтобы э, начать производство генераторов и получать бесконечное количество электричества. Вот так вот, уважаемые друзья. Сравнивайте цифры. Считайте простую математику. На этом я заканчиваю свое видеообращение. Напоминаю, что у вас осталось, у каждого из нас, у вас, а у меня, у, друг, у всех, 30 сегодня число и 31-е марта. Два дня. До 00 часов по Москве 31 марта можно приобрести мегаватт контракты как их приобрести? Обращайтесь ко мне в личку. Как их приобрести? Обращайтесь. Вот есть контакты на официальном сайте. Вот контакты людей в центральном округе, в северо-западном, в южном, в северокавказском, в приволжском, в уральском, в сибирском, в дальневосточном округах. Скайпы, телефоны, почты. Просто звоните, шумите людям, спешите на почту, обращайтесь и на почту и на телефон и на skype почему обращаться нужно по всем каналам связи потому что э, на сегодняшний день тенденция такова что видите время 5 часов 37 утра я только сейчас пишу видео потому что я только закончил обрабатывать все заявки в день просто сотни людей у меня только и также у ребят все занято круглосуточно Звонки, продажи, покупка мегаватт контрактов, сообщения просто круглосуточно. Кто-то может не успеть единственный раз в жизни, но как минимум единственный раз в этом году сделать такую капитализацию своих материальных ценностей, своих ресурсов. Поэтому обратите на это внимание. Видео исключительно записываю для всех вас и для истории. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте обязательно репост. Поделитесь обязательно этим видео со своими близкими. Потому что эту возможность, которая бывает раз в жизни, нельзя упускать. Я ее точно не упущу. Это я вам гарантирую. Я уже это показал тем, что я уже купил... Полмиллиона контрактов. Если вы хотите узнать какая это цифра на сегодняшний день. То берем просто все. 453 329 контрактов умножаем на 10. Я уже купил на с половиной миллиона контрактов. И еще куплю на все вот деньги которые я вам сегодня показал. До скорых встреч друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки делайте репосты, если видео стало вам полезным. Всего доброго, успехов вам!